Знаете, я вот, вот вы вчера сказали, да, что надо что-то написать. Просто я вчера сидел работал с человеком. Там один рав здесь известный на севере. У него дома непростая ситуация. И я с ним пару часов работал. Потом пытался что-то как бы свои какие-то ощущения, чувства по отношению к Равойолю. Вот как-то навести порядок в своей голове. Вот. Я пока набросал план, я еще ничего не написал, только вот как бы, такая беглая систематизация. Вот. В принципе, как бы, в американской модели психологии есть приятная модель, значит, что надо разделять между being и doing быть и делать, то есть мы смотрим на то, что человек делает, вот и часто мало обращаем внимание на, на то, что с человеком, какой человек, вот в еврейском учении как бы мы смотрим и на то, что он сделал, и каким он был и чему он учил, то есть учение. В принципе, как бы вот еврейское понимание Талмит-Хахам, насколько как бы я понимаю, да, то есть есть вот левополушарное мышление и правополушарное мышление. Вот. То есть левополушарное – это когда ты сидишь и учишься, вот. учишь, учишь, учишь, учишь. учишь. Вот, ты собрал массу информации, и часто она в голове не систематизирована. Право полушарное – это когда ты видишь картину целиком. Так вот, как бы мудрец – это тот, который и знает детали, и видит картину целиком, и может все это применить в жизни на практике вот пару вещей просто вот если вот Дуин да то есть что, что было им сделано это Кашрут Нагушкатив значит Нахальхариди Санэдрин общины Бнайнох движение Бнайнох по миру сам действительно невероятной трудоспособностью обладал. День был расписан по минутам. Причем старался ничего не откладывать особо. Вот. И он давал уроки Торы на заводах. И я помню урок в банке Мизрахи в Маашарим, когда он забегал на перемене на перерыве обеденном вот там несколько человек и он им давал давал урок вот ну вот несколько вещей может быть характерных для учения рова то есть чему он учил то есть главное конечно это то что как бы бог говорит с нами через события жизни и соответственно вот даже бывало так что что произошло в мире и в Израиле на неделе я узнавал из урокаля в конце недели бывало и так потому что и он давал это не только как бы события а оценку с позиции торы и, и соответственно прогноз куда это идет если, если это можно как бы, оценить с позиции торы то, то тора дает и как бы направление куда это движется вот равьоль был очень есть очень позитивный человек то есть он э, оценивал все, что происходит, как, как воплощение пророчества. И, соответственно, вот, э, вот оно где-то, вот детали, как, э, как машиах, э, детали прихода Машеаха. Вот, разглядеть детали э, Одна из, ну, вот просто вот традиционные его вот мировоззренческие как бы, моменты. Вот его драж про минару, которая на гербе государства Израиль. Он, он говорит, это замечательно, то есть гербом, гербом этой страны взята Менара, то есть деталь храма. Он говорит, Uh, только а что в ней отсутствует, то есть чего нету uh, на изображении, Он говорит, нету главного, нету огней, нету света, говорит, и как бы свет должны, uh, должны дать мы, люди Торы, то есть uh, его гематрия, что uh, Машех бен Йосеф равно Гацеанут. Uh, Равыцхак, Зихрану Левраха, который э, не очень э, любил гематрии и, и доверял им. Вот, э, там за один вопрос по гематрии он меня просто поколотил по плечу. Э, но Равыцхак иногда э, приводил гематрии э, Рава и доверял гематриям Рава -Йойля. Рафиэль um, при этом как бы, любил, я помню, он один раз на уроке принес, говорит, вот переиздали в Машарим колятор гра Галона Мивильна. говорит, значит, переиздали без цензуры. То есть, например он говорит, много десятилетий как бы, религиозная цензура из учения Гаона выбрасывала там несколько вещей. Он говорит, а сейчас вот издали без цензуры. И как бы одна из ключевых вещей, которую он тогда цитировал о том, что Гаон Мивильно говорил, что еврейское учение подобно минаре. И у Минары есть ствол, он говорит, это Тора, и семь ветвей, которые исходят из ствола, это семь видов мудрости. И Гаон там на языке своего времени пытался систематизировать как бы семь наук. Там у него было и математика, инженерное дело, и, и медицина, и грамматика. Uh, и Гаон uh, говорил, что как бы, народы мира uh, пропитаются уважением к Торе только тогда, только после того, как мы сможем вывести из Торы вот эти вот семь видов мудрости, то есть показать мудрость народам uh, по uh, понятным им как бы э, вида мудрости тогда они и пропитаются уважением которые из которой это выведено вот и это как бы вот для рава Йоэля был некоторый как бы девиз э, то есть все что э, как бы приближает э, жизнь реальность людей к да, э, э, наука общественная деятельность. То есть вот это вот все, этим надо, надо заниматься. Один из его любимых драшей был, почему в Хануку зажигают маленькие огоньки, они зажигают один большой костер. Костер же лучше видно. Чему зажигают маленькие огоньки? Говорит, чтобы научить тебя, что нет понятия маленький человек. Что каждый человек, если он захочет, он может изменить мир. Говорит, э, Матитьягу, в принципе, там, эту семью мало кто знал. Вот. Но их узнали... Все и навсегда, вот благодаря тому, что они сделали. вот И его любимый пример, конечно, был про Хану Шнир, которая э, открыла первый Бейт Яков, первый семинар для э, девочек. И еще один любимый его драж это э, он говорит, я долго думал, говорит, зачем после воскрешения из мертвых опять делать суд? Ведь душа, умирая, попадает на суд. Зачем делать после воскрешения мертвых повторный суд? И Рафиэль говорит, это два разных суда, две разных оценки говорит, Когда душа попадает по завершении жизни в теле на небо, как бы она отвечает за себя, что сделано, что не сделано, какие ошибки допущены, какие возможности использованы. Отвечает только за себя, за свои действия. Когда будет воскрешение из мертвых, то... Каждая душа будет оценена по э, другому критерию, что ты сделал для приближения э, светлого будущего. То есть как ты повлиял на, э, на мир. Еще одна, один важный э, урок, который как-то мы получили от Рава Йойля. Э, это когда уроки были на Шмуэля Нави, значит, перед началом урока один из нас вслух возмущался тем, что в Тольпиоте открыли первый некошерный магазин. Вот. Те, кто помнит Эмануэля, вот, доктор помнит, понятно, Илья помнит. Значит, Имануэль возмущался, возмущался, вот куда все это катится, Рафиоэль не реагировал. Потом Имануэль э, уже как бы обращается напрямую к и говорит, ну Рафиоэль, ну вот ну, куда все это катится, вот уже э, в святом городе, в Иерусалиме. Вот, в открыли э, магазин некошерных продуктов. Рафиоль абсолютно спокойно говорит, злой хватит, меня это не интересует. То есть это настолько был неожиданный ответ, что вот просто все замерли. Вот. Он уже видит, что мы все замерли, обращается к нам. Говорит, понимаете, у человека очень мало... У человека очень мало сил, можно их потратить на борьбу с тем, что плохо, а можно потратить на то, что хорошо, увеличить то, что хорошо. Он говорит, я учу вас вкладывать в силы то, что останется жить после нашего поколения. А не кошерные магазины, говорит, умрут вместе с этим поколением. Ну вот в Шмету, вот опять же подход Рафаэля, да, он мечтал о том, чтобы в Шмету израильские сельхозработники Могли ездить по разным странам и учить мир, как, как рационально поставить свое сельское хозяйство. Вот, говорит, и они тем самым как бы и шмету будут соблюдать, вот, и будут еще и... Как бы, учить мир, свет для народов. Вот. То есть тут, тут сразу все. Вот. Да, был чувствителен к каждой аудитории, которая его слушала. Много в его, среди его учеников, говорящих по-английски и говорящих по-русски. Вот. Он даже пытался... Иногда какие-то э, слова учить. Вот, когда он вставлял слова по-русски, то это выносило еще большее непонимание, потому что э, произношение было как бы, тяжелое и, и неожиданно было слушать какое-то русское слово. И, и пользовался он им тоже не, не очень э, удобно. вот э, э, Был такая был такой вопрос, с которым я когда-то э, обратился к Равысхаку, э, а потом э, к Раву Йоилю. Э, значит, э, когда Яков возвращается э, после 20 лет пребывания у Лавана, возвращается в РСИСраель, э, то э, вы, там есть ситуация что часть вещей переправлена там, там и Маханаем, да, то есть Маханаем, что как бы, два, два, две группы ангелов, значит, одна группа ангелов сопровождает до границы РС, другая группа ангелов встречает на границе РСЛ. То есть всем известен этот комментарий, там можно Раш посмотреть. Как бы, понятно, что ангелы, которые тебя сопровождают, это как бы связано с твоей судьбой. Вот. И я как-то спросил Равейсхака, говорю, Хака, как знать, какие ангелы встр... встретят тебя здесь, в ир ну, Равыцхак перевел это как бы в полушутку и так как бы постучал меня по плечу. А Рафиоэль воспринял этот вопрос всерьез. А Рафиоэль, который, ну, никак не мистик. Вот, то есть, рационалист, ромбомист. А Рафиоэль Говорит, э, я не знаю, какие ангелы э, встречают здесь. Говорит, но я знаю, что здесь каждый начинает с нуля. Вот. И тут же как бы пошла ответная реакция от нас. Говорим, ну как же вот э, там э, Раф Шмулевич, который приехал сюда с э, Ешевой Мир. Типа, то есть он же не начал с нуля. Он говорит, это э, для вас, как бы, Рав Шмулевич, это, это Рав Шмулевич. Он говорит, а я помню, когда он приехал сюда. Вот, с ним было э, несколько семей. Вот, э, его никто не знал. Мы искали, там, говорит, мои родители искали э, раскладушки, чтобы э, и, их вообще на чем-то положить. Он говорит, он говорит, Равом Шмулевичем, тем, каким вы его знаете, он говорит, он стал здесь. Вот это как бы какие-то вещи, которые вот первые вспомнились из, из того, чему Рафиоль нас учил. Вот как бы, вот было бы хорошо, если кто-то еще сейчас поделится чем-нибудь. Вот, если а... можно, я да, сообщение, да, сообщение да. хочу сказать. 1991 год. Я стал ходить в Вишеву в двор Иршелань к которого знал раньше, когда приезжал в Хайф. Вдруг он подводит, подзывает меня пальцем говорит, знаешь что, Идти на урок к Шварц, которого я не знал. Идти на урок. Я пошел на урок. С тех пор я был связан почти больше 30 лет с, я, с Равом Йоэлем. Рав Йоэль Бен Аарон Я носил с собой это огромный записывающий аппарат, такую видеокамеру. И все это записал. И у меня есть видеозаписи с тех пор, с 92 года до того времени, как он стал появляться на YouTube самостоятельно. Если бы кто-то мог использовать, помещать, я не знаю, я любому готов предоставить на полное распоряжение. Это богатство, это капитал, это живые уроки, это никакие там фокусы, никакие представления, изображения. Живой урок, как шоу Рабицк, э, Рак, Рабьёль, Я говорю Рабицк, Рабьёль Для меня это однозвучно звучит Это большие люди Гдалей Последние, которые оставались Их больше уже Нету Большое счастье, что Рабьёль Был наш, русский А Рабьёль был очень близок К нам, русским, очень близок очень местный. не знаю почему как но он отдавал нам очень много и он имел дело он имел дело со всеми с христианами с ново, новыми иудеями с субботниками он не не брезговал он с каждым сидел и с каждым пытался объяснить и направить его не Натация Натация он не стал, просто рассказывал что как делать я помню как мы занимались с ним Ноах, дети Ноха. Он этому посвятил, ну, я не знаю, может быть, 10, может быть, 12 часов составлял э, молитвенник, отвечал на вопросы. Мы связались, в Донецке был сейчас этот человек, э, здесь живет в Израиле, возглавлял общину Донецкую. То есть он, он не был, не брезгал ни с кем, ни кем. И, по, и любил получать информацию, знания от любого человека. То, что ему нужно было, то, что рабу нужно было. Это качество и у него не было там Рош Виншала или кто-нибудь. У него одинаково Рош Виншала и обыкновенный студент, который отдавал все, что мог. Я благодарен рабу Эли за сообщение, которое он сказал, и не менее благодарен Михаилу за то вступление, которое он посвятил доброй светлой памяти рабу Йойлю и Нагаруну Все. Обращайтесь ко мне, можете получить все эти уроки, пользуйтесь им как угодно, помещайте, что угодно делайте. Я вопрос до какого дня будет шива там у него дома? Даем рыви, получается. Ём рыви, да. последний день. Да. Ага, встает шива. Понятно. Утром встает. Мне кажется. Ильяу был один из учеников, который тоже очень долго к Раву Шварцу ходил, да? Да. Да. Я знал Рава еще когда а, он не, не дома давал уроки, а в двор Рушалайм. А, а, очень трудно сейчас, когда когда это только с нами произошло, понятие оценить масштабы, масштабы нашего учителя. Я думаю, со временем и благодаря тому, что он много написал. Мне трудно назвать количество книг, но, по-моему, больше двухсот. А практически по всем сторонам еврейской жизни. раф Йоэль Шварц написал свой комментарий, и это всегда очень живой комментарий. Что хотелось бы добавить к тому, что уже сказано спасибо или вы, вы многие вещи напомнили которые как бы сразу нам трудно но что-то может быть еще Рафэль шварц за был очень мужественным человеком а мужественным прямым говорившим точно то, что он думал, не, не искал никаких а, смягчающих вещей, хотя а, в речи его и в понятийном смысле был очень чистым человеком и очень бережно относился к, к любому, о ком он говорил но о, о событиях и предметах говорил очень прямо через него как бы проступала правда вот то чего мы не видели он видел шире и глубже чем многие многие многие другие что еще раф шварц отличался тем что он держал руку на пульсе событий. А многие учителя с которыми приходилось встречаться, предпочитали анализировать прошлое и, и были знатоками в прошлом и хорошими комментаторами. Но мало кто отваживался, мне трудно кого-то поставить рядом с Равом Георидом. Отваживался говорить о сегодняшних событиях. Причем говорить о них в свете Торы. Это был действительно взгляд Торы на то, что происходит. Это Равшвадц. А, и то еще я помню меня очень удивило одно его выражение сейчас не могу вспомнить по какому поводу но такое что то что делает всевышний реально превосходит любые человеческие планы и мечты самые дерзкие самые смелые а то что делает фактически всевышний это все как бы намного и намного превосходит все человечество это смелость это это очень трудно понять мне например очень трудно и до сих пор понять Но, но надо понимать что если раф шварц так говорил то то за этим стояло его видение реальности. И это тоже нас учит тому, что надо вспоминать а, многие его а, высказывания и попытаться их поглубже понять. Слава Богу, что осталось намного много книг, и мы можем а, а, через них снова возвращаться к общению с этим большим учителем. Что еще важно отметить? Это относительно реальных действий человеческих. Рафаэль уже вспомнил его пример. Он очень любил к нему возвращаться. Шнер, как образцы того, что может сделать один человек. И, и этот парадокс, который только у Рав Шварца я выучил, что человек одновременно – это очень хрупкое, слабое, маленькое в этом огромном мире создание. А вместе с тем человек может очень многом сделать, если он, если он предан. Тому, и верит в то, что Он делает, и, и получает поддержку от Всевышнего. Вот это один из самых мощных уроков, который запомнил на всю жизнь, что мы это с одной стороны слабо и мало, а с другой стороны мы можем очень много. Это один из фактических уроков. И что еще к этому? Можно вспомнить, что когда мы приходили, ну я в частности, иногда приходил к Раву и делился какими-то планами. Вот хорошо, вот это бы сделать, и вот так это видится, и так. И Рав не раз говорил, что ты должен делать, не надеясь на других людей, не ставя их, так сказать, встраивая их в план. Этого, этого проекта или там какого-то программы, который ты наметил. Делай только то, что можешь сделать ты сам. Вот это очень четкий урок. Да, а Рафиоэль был очень отзывчив на, на события мира После ухода Равы он первым написал книгу о Равзибе. Он дал нам урок, целый урок, посвященный памяти Равы. И когда уходили праведные и большие учителя в Израиле, Равцвар Шварц и давал уроки о них нам всегда, и, и писал о них. А, вот, а да. То есть, то есть он, он отзывался на, на, на главные события в жизни еврейского народа. Очень живо, очень глубоко. И, и, и он видел каждого из, из больших мудрецов Израиля в свете всей вот нашей эпохи последней. Вот. Кстати, маленькое такое замечание, когда я вспомнил слово эпоха. Я именно от Раф Шварца услышал такое численное обозначение эпохи, что эпоха – это 400 лет. И вместе с тем, и о поколении, говорил Раф Шварц, это 40 лет. У него получалось, что эпоха – 10 поколений. Но мы иногда говорим, поколение – это 25 лет. Вот от Раф Шварца я услышал, что поколение – 40 лет, а эпоха – 400. И сейчас даже трудно на скидку вспомнить все, все детали, все акценты, которые только от Рава Шварца можно было узнать и услышать. Он, он совершенно был неповторимый еврейский мыслитель, очень смелый, очень широкий и глубоко верующий. Вот такой глубины веры я только у двух людей встречал в этой жизни. Рава Исхазильберг, Спасибо, Илья. Спасибо, Илья, Ты очень хорошо говорил. И спасибо, Илья. огромное спасибо. Здорово. Да, Илья. Вот. А, можно на секунду вот со слов Ильи я я вот вспомнил. Помните знаменитый мидраж, идея Раби Ишмаэля, что четыре вида растений в Сукот, Арбат Аминим, там, значит, соответственно, значит, Тетрог – это знание Торы и добрые дела. Там, вот, так вот, так получилось, что в течение, там, Двух дней э, на уроке Рава Ицхака прозвучал этот мидраж. И э, как бы я услышал, что Лулав это э, те, э, то есть Лулав э, это не только часть Арбатаминим э, из как бы веточек лулава еще и плетут кошель, который связывает. Соответственно, вопрос, а что связывает еврейский народ? Так вот, Раф-Ицхак сказал, что лулав – это добрые дела, а раф на своем уроке сказал, что лулав это, – это знание Торы. Значит, я... Бросился перепроверять по мидрашам, кто из них прав, кто нет. Вот. Значит, оказалось, что есть две версии этого мидраша. По одной версии Лулав это знание Торы, а по другой версии Лулав это добрые дела. Вот. Так вот, фактически, вот, э, Раф Ицхак символизировал как бы то, что. То, что связывает народ, это добрые дела. Рафиоль символизирует то что, то, что связывает наш народ, это глубина мудрости. То есть, оба правы. Вот этот медраш, он подчеркивает личности двух этих великих и дорогих нам людей. Спасибо. Шарковых, Илья, Шарковых замечательно. Может быть, еще один небольшой эпизод. И наш сын был изгнан из Ишивы. Незаконно, мерзко, что отражается до сих пор. Кстати, с неба было получено наказание за это. И он оказался среди тех, которые так называемые уличные мальчишки-религиозные, которые оказались в Ишиве. И открылась самая передимая военная часть, начинала открываться. Должно быть. Мне сказали, что вот есть возможность такая туда. Я подошел к краву Йоэлю и говорю, ну, что он думает. Он говорит, а что мне думать? Ты меня возьми туда. Возьми меня туда. Я говорю, я не знаю, ни с кем не говорил, ничего не, не знаю. Я сам не был там. Он говорит, вот вы возьмем, и мы пошли. И с тех пор он один из организаторов, создателей и поддерживающих духовно это соединение, которое одно из лучших в армии собрано из лучших мальчишек беспутных. Это то, что называется А какой еще да. То есть человек не... Не стал говорить, плохо, хорошо, не давал научные объяснения. Говорит, возьми меня отсюда. И, и пошел. И также в любой, в любой вечер. В Нейноах. Мне предложили из Донецка, там была организация в Я еще повторяю, по-моему, Лещинский, он сейчас здесь. Вот. И они ничего не знали. Я сказал Рабу Юрию, как бы, что бы, он говорит, а что Давай начнем, давай начнем. И стали делать с и и всякую по вспомогательную литературу. И он это сделал. То есть он был человеком слова, конечно, но он был человеком дела. И он не чуждался ничего. Я знаю, как ко мне приезжал когда-то один бывший субботник, который хотел стать евреем. Из Германии. Очень хороший человек, кто ходил на уроки, он его видел. Я спросил у раба Юлия, как, как мне относиться с субботникой и все такое. Он говорит, а что относится? Его позовите на урок. Я его позвал на урок, и он его, он его купил с ногами руками. Он стал его их рабином фактически. Не чуждался и таких. И он ему сказал, ты знаешь, что ты хочешь стать евреем, а я тебе говорю, оставайся хорошим субботником. Это тоже мог сказать, только равнивый, вопреки всем понятиям. Да о чем говорить? Вы-то не знаете. Я с этой же болезнью, слава Богу, в другом состоянии. Когда он не мог говорить, хрипел, выхрипывал слова, соединяя их на ходу. Кто-то говорит, попей воды, а он глотать не мог. Попить воды, это значит ножом пройтись по пищеводу. Понимаете, в таком состоянии он приползал. Он приползал, и он еще укращал там тех, которые мешали тише сидеть. И он давал уроки. Это нет, невидимо, это кому рассказать, никто не поверит. За, за, за пару недель до, до консультива внезапно. Ну, как внезапно. Все ожидали, конечно, знали, что это, это, это Паркинсон, и это еще злокачественная опухоль страшная. Но когда ему рассказали эпизод, я рассказал, что Рав я нашел его, был какой-то урок, где-то какой-то урок русский Вижу, Рав сидит на ступеньках. Я говорю, Рав, что, помочь? Он говорит, нет, не надо. И стал ползти. По ступенькам ползти наверх, чтобы дать урок. И на глазах мне я хотел помочь, он мне не дал. Он пополз. Когда я рассказал, все были потрясены. Равьль, как бы он не сказал это, но свое ну и что? Так, так поступает появился человек. То есть для него это не было какой-то героический поступок, то, что он приползал к нам. Последние слова, которые вы давите, это каждое слово минут, часов жизни. И мы все были свидетелями. Я думаю, что если мы будем собираться, я не знаю, как часто, в память о праведнике, это будет большая-большая поддержка его души. Потому что мы для него были важны, важным элементом, важными людьми, каждый из нас. Давайте не забудем этого. И тот, кто сумеет организовать, пусть будет благословен. Я кончу. Шаркоев Равьеводом важные слова вы сказали. Рассказаться вместе. Надо продолжать. Это такой сход у нас. У нас был раб Искак, рав Неумировский, раб Юрий Шварц, последний магикан, последний. Нет, никто никто сравним с ними. Это были наши учителя, которые отдавали нам, которые дали нам. Потому что каждый, кто был на уроке раба Исках, хоть бы раз видно на лице сияет. Есть какое-то сияние. Я сразу определяю, когда собирается большая толпа, я видел, кто общался с Ромницаком. Общался, был просто. То же самое можно сказать про Рава Юэля. Был сход. Знаете, доктор... Теперь еще а... раз я Повторяю, я повторяю а... еще раз. У меня записи есть, видеозаписи с 92 -го года. Все, ну, почти очень много уроков. Сотни. Я это, кто хочет, кто может помещать в YouTube, или что, живые уроки, или как-то пользоваться, пожалуйста, обращайтесь ко мне, каждый получит в полное свое распоряжение, потому что там нечего скрывать. Да, или я помешал. Вы сказали про сияние. Я вспомнил про презентацию книги «Чтоб ты остался евреем». Значит, у меня был, как вы помните, трудный период жизни. Вот, и как меня спрашивает, ты пойдешь на презентацию? Ты будешь на презентации? А я, честно, не собирался идти, потому что вот такое большое собрание, как бы мне не очень было приятно. Я говорю, я не знаю. Вот, он взял конверт, вот, значит, и написал мне как бы приглашение. Вот, конверт с ä, пригласительным, написал там Рэб или Ягу там. Вот, я пошел. А, когда был урок после, а, после этой презентации, Равыцк меня спрашивает, «А, ну как тебе? Ты чувствовал шхину, которая там была? А там БМЭП была шхина, то есть а, невероятное как бы, тепло, свет внутренний. А, то, что там происходило, не важно, что там говорили. Важно вот это вот ощущение шхины, которая там было. «Ты, ты чувствовал эту шхину? Вот. Это вот было. А, а, знаете, вот Лейлуйна Шама Равайоля. Я вот сегодня утром. А, Бенарон, да, вот, как бы сегодня, как бы хидашти э, маленькую галаху э, по по Фак, Значит, я так э, интуитивно какое-то время уже э, вот если э, как бы я обычно ем без хлеба, хлеб это только по субботам, потому что надо. Вот, а так Маварех, значит, и как бы я начал стараться Лаварех, то есть саму браху сказать на те вещи, которые сделала моя жена, то есть сделаны руками жены, они а купленные вещи. То есть тот же самый Шаколь, можно сказать, и на стакан чая, который был сделан женой, и там на какой-нибудь там эшер, купленный в магазине. Вот. Я начал интуитивно как бы, благослов... благословение вот на... на то, что сделала жена. А вот сегодня утром я сообразил, что ведь раньше, когда Икара-Сиуда, то есть главная основой еды был хлеб, то это был хлеб, который пекла хозяйка, хлеб, который пекли дома. И получается, браха, которую благословляли, это не только благословляли Бога, но и благословляли еще ее, которая это сделала. Вот, то есть эта браха, она шла и, и на дом. Вот, сейчас получается, мы кушаем еду, приготовленную дома, а благословляем на хлеб, который куплен в магазине. То есть браха как бы чуть-чуть э, уходит из, э, из дома. Вот. Так вот, э, я считаю, что правильным, то есть если когда как бы, при условии все равно с чего тебе начать, э, как бы на что ловорых, лучше ловарых на, на то, что приготовлено руками близкого человека. Вот. Пу пусть это как бы галаха будет. Лэ. И вы нашама нашего учителя. Mm -hmm. Очень хорошо. Очень ну, Владимира. Э, хотел... Я хотел э, задать вопрос, потому что два вопроса по главе, э, которая, э, и э, мне кажется, глава сложная, но все главы сложные для меня, тем более. Я уверен, что хотите вы или нет, хотите в ваших ответах прозвучит голос Рава Йоля. Первый вопрос про буйного сына. И там говорится, описывается причины, почему что он обжора, пьяница и так далее. Но не говорится, что он идолопоклонник. Казалось бы, это важнее, чем он много ест И второй вопрос по поводу «ты вернешь, не проходи мимо, ты вернешь, должен найти, взять то, что потеряно, и вернешь брату своему». А если он далеко или ты его не знаешь, то есть есть брат твой, которого ты не знаешь и, и, и дальше ну, у меня этот вопрос формулировался так, что э, евреи должны как бы учить остальных мудрости того. и постепенно э, эту позицию или этот закон что нужно возвращать найдено, это явно не только еврейский сейчас закон. Хотя вполне вероятно, раньше он был только еврейский, а сейчас уже нет. И поэтому э, должны ли евреи распространить... Э, вот в Торе прямо написано, что брат, которого ты не знаешь, а не брат. Э, то есть, вот э, как вы говорили про Нейнох. Или субботники? Вот, вот эти два вопроса. Ну, э, могу попробовать э, начать отвечать. А вот Я думаю, что тут есть еще кому добавить. Бен э, сореру э, э, сын буйный, Значит, во-первых, Талмуд говорит о том, что речь идет о ребенке, то есть он еще не достиг возраста совершеннолетия, бармитцвы. То есть пока он еще ребенок. Вот. А теперь, почему эти качества тут как бы важнее, чем, чем поклонство, Значит, да. С точки зрения галахи ребенок до бармицвы еще не хаяв, не обязан. Вот. Поэтому как бы, наказать можно того, кто делает это сознательно. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, у нас... Тора на ситуации, когда Авраам посылает Элиэзара за как бы, за ривкой, за женой для Ицхака, вот, то мы когда-то на уроках и Раваиска, и обсуждали, а почему не было не взять там ту же самую дочку Элиезера, вот, которая выросла фактически в доме монотеистов, значит, она явно верит единого бога. Значит, почему не взять дочерей Лота, которые тоже, в принципе, были монотеистами? Почему надо было послать? И вообще, какая разница между, если брать из дома идолопоклонников, какая разница, посылать в Харан или взять из местных канонеек. Mm -hmm. То есть, как бы взять из местных, это пустить корни здесь, это как бы закрепиться на этой земле с помощью брака. А тут ты посылаешь, ты приводишь человека как бы опять еще одного чужого. И как бы логика, одна из логик ответа здесь в том, что есть характер, то есть душевные настройки человека, вот, человека, народа, а как бы есть идеологические настройки. Так вот, идеологические настройки можно менять. То есть Религию можно менять. Вот. А вот более глубокая вещь – это душевные настройки человека. То есть Тора категорически запрещает браки с кнаанеями. Почему? Потому что как бы, нация, которая была прогнившая вот именно на уровне душевных настроек. Поэтому не важно объясним, что есть единый Бог и жертвы приноси только в храме, это будет только Хилуляшем. Поэтому легче взять человека, который хороший, хороший человек, и не важно, какой, какой в данный момент идеологической как бы, группе он принадлежит. Идеологическое, религиозное, с ним можно разговаривать, с ним можно найти бассис Мишутав, общую платформу. Вот, поэтому Бен Сореру Море, как бы ему еще далеко до каких-то идеологических вещей, там единый бог или не единый, а как бы то, что он ворует у родителей деньги, покупает на эти деньги мясо и вино э, и ест во дворе родителей, вот, э, это значит, что из него как из человека ничего хорошего не получится, вот. поэтому как бы убить пока маленький, там э, Талмуд говорит, что -э, Закай Велоемут Хаяв, э, то есть пока он еще не совершил серьезного какого-то преступления, пусть умрет. Потому что явно с такими наклонностями он дойдет до серьезного преступления, и тогда будет умершвлен по решению Санетрина, по решению суда. И то, что вы второе, то есть если есть... Кто что хочет дополнить к этому ответу, это так просто направление мысли, вот, поэтому вот и, и Рафио или как могли говорить абсолютно с любым человеком, вот, и, и дать этому человеку чуть-чуть света и, и желание двигаться на этот свет. А в нашей недельной главе, как раз вот кроме того, что возвращение потери, есть еще замечательная вещь. Это вот когда упал под ношей бык... Сейчас страница 12, сейчас я прочту эту вещь. Это... Да не будет. Сейчас... Ой, 12, это стих, okay. вот четвертый стих. И не должен ты видеть осла твоего брата или быка, упавших в пути, устраниться от них, поднять должен ты вместе с ним. Значит, здесь Гакем таким ему, как бы поднимая, подними вместе с ним. Там, соответственно вот урок, который мы все тут присутствующие получили когда-то от Равысхака. Равысхак очень любил драж своего отца. Значит, Когда какая-то литовская ешива была на грани финансового uh, краха, то есть закрытие uh, и как бы собрались uh, крупные равины и реш, решать, что делать с этой Ешивой, Это еще было там uh, время uh, до революции, вот и говорит, uh, встал тогда uh, рав, uh, встал отец хака и говорит смотрите написано таким ему поднимая подними с ним то есть вы все сейчас думали где найти того богатого человека который даст, даст деньги чтобы как быши его выставил говорит но поднимая подними с ним то есть если сам хозяин осла или быка не поднимает то на другом нет э, ответственности э, ему помочь. Говорит, давайте сначала посмотрим, э, что мы своими силами э, как бы можем собрать. То есть что мы можем дать. Вот. И когда мы будем своими силами давать, то, то Бог пошлет того, кто то добавит э, как бы, э, к тому, чтобы Ешива э, уцелел. Вот. И ну, как бы это стало вот для меня э, как бы ру руководством э, к действию. Там много людей э, обращаются за помощью. Да, да, да, да, да. Сегодня вот вас упоминали. И вот э, когда просят помощи, да, вот. Э, чаще всего человек просит, э, как бы чтобы... Решили его проблему вместо него. Вот. Просто человек видит в, этой, как бы, в том, что он обратился за помощью, видит как бы способы решения своей проблемы. Что он обратился, а дальше кто-то решает его проблему. Вот, вот Тора учит, что ну, как бы... Он прежде всего несет ответственность за свою проблему, и он должен ее решать. Когда он пытается решить, и у него не хватает сил, знания, денег, вот тогда ему надо помочь. Вот тогда на нас лежит заповедь Тора. Вот. И вопрос, кто ближний. Вот. значит, Тора у нас говорит, «Вагавталараха камоха, Люби ближнего своего, как самого себя». Вот. я когда-то делился наверное идеей я сделал психоанализ двух фраз фразы истории возлюби ближнего своего как самого себя и христианского высказывания возлюбите врагов ваших То есть как бы первое впечатление да, что вот как бы... Христиане, они более, более гуманные, они любят даже врагов, вот, а, а евреи, вот они вот такие вот, как бы эгоисты, они любят только своих, вот, а психоанализ здесь такой, значит, возлюби ближнего, а Тора не указывает, значит, критерии ближнего, мудрецы потом там что-то добавят на этот счет, вот, но ближний. То есть я смотрю на человека и оцениваю, насколько он мне ближний. То есть я его оцениваю с позиции ближний мне. Да, он мне ближний. Да, то, да потом э, Рамбам выстраивает там пирамиду уровней близости. Да? Талмут этим занимается еще до рамбом Рамбам систематизирует. Когда чеку говорят возлюби врагов своих, то человек, первый шаг, что надо сделать, это сначала надо найти себе врага, чтобы выполнить эту заповедь. То есть сначала найди себе врага, потом уже его возлюби. Вот это то, что мы видим до сих пор и в новостях христианского мира. Два славянских народа, значит, ненавидят друг друга. Вот. И... То есть первый уровень они выполнили врага, они себе нашли. Вот. А вот второй уровень, чтобы возлюбить врага, до этого за всю историю христианства дошли э, лишь единицы. И так вот получается, что э, подход Торы, вот, э, он приучает человека к тому, что в принципе у меня все ближние. Все человечество это мои ближние, просто в зависимости от принадлежности к народу, мировоззрению, там территориальная близость, у меня есть градации, то есть если у меня неограниченные возможности, я, могу, я помогу всем, вот если у меня ограниченные, мне приходится выбирать кто ближе, чуть-чуть, кто чуть-чуть дальше, вот. Поэтому, но изначально как бы для нас все ближние. Все, спасибо. Доктор, дополните что-нибудь. Илья. У всех закрытые Да, никого не слышно. Простите, у меня оказался выключен микрофон, а этого не увидел. Эли, спасибо за замечательный комментарий. Попробую, может быть, еще что-то дополнить, потому что вопрос прозвучал у Владимира, что вот как бы нет вот такого уровня нарушения, как один из смертных грехов и идолопоклонство и так далее. И, и тем не менее, даже если подходить чисто формально, то мы видим, что такой, такой сын, обжор и пьяница, он вплотную подходит к этому нарушению идолопоклонства. Каким образом? Смотрите, что он явно нарушает, даже если... Взять просто 10 заповедей. Значит, там ведь подчеркнуто, что не только Абжор Айпянец, он не слушает родителей. И сказано, что если родители пытались его резонить и воспитать, и не получилось, и только после этого они решаются пойти в суд с ним, вот, то значит, что он нарушает пятую заповедь. Совершенно четко, отчетливо об этом прямо говорит текст. Дальше. Он нарушает и седьмую заповедь – не укради. Совершенно явно, очевидно, Эля об этом тоже сказал. Дальше. Он нарушает десятую заповедь – не возжелай. Не возжелай чужого. Если он без разрешения а, крадет у, у своих, то он и нарушает и эту заповедь. А что же в основе а, таких действий а в основе этих, таких действий можно предположить, что лежит а, совершенно откровенный отъявленный эгоцентризм. То есть такой такой а, а, юнош такой молодой человек ничего кроме своих а, а, желаний не, не, не видит и не желает видеть. А если угодно, то это вид идолопоклонства. То есть такой человек ничего, а, ничему не поклоняется, кроме а, своих собственных а, а, вот таких вот желаний, неумеренных, не, не, не полезных даже ему самому. То есть, смотрите, это на грани а, поклонения чему-то, что совсем далеко от, от, от Всевышнего. Что он таким образом подходит к этой, к этой грани и до поклонства внутри себя. То есть мы видим человека потенциального полностью безбожного, который готов нарушить любые законы. Поэтому он опасен и для общества. Таким образом, видите, он, он столько нарушает, он абсолютно беззаконен. И поэтому а, вот такое решение. Что еще стоит а, по этому поводу сказать, что Равицкак пишет в своих комментариях, что в истории не было случая, когда такая казнь а, осуществлялась. Да, да. И, и объясняет по, по, столько причин, столько условий а, а, значит, стояло а, на, на, на пути исполнения этого этого закона, что ни разу этого не было. Но что, почему все-таки Тора приводит закон? Потому что каждый еврейский ребенок, который учится в Хедере и, и вешиве, который изучает законы Торы, он, он это видит, и он, а, а даже если у него внутри есть такие опознавения, он может устрашиться. И вот, вот это предупреждение, вот эта функция, миссия Торы, предупредить даже потенциальные такие опасности, вот она здесь явно присутствует. А что касается второго вопроса, Ноэль Исчерпующий ответил. что можно только добавить, опять вспоминая нашего ушедшего учителя Рафиеля Шварца, что для него а границ ближнего, а, ну как я это видел, не существовало. Для него весь мир на самом деле. Он этим сильно отличался от многих и многих учителей. Он был открыт всему миру, и весь мир он, он понимал и принимал. И он видел а, а, еврейский народ, живущим среди других народов. И он, он видел наше взаимодействие. Даже он, он как бы приветствовал, если мы выходим, и пытаемся мы взаимодействовать и видел фидбэк, обратную связь, что если мы смело выходим на контакты с другими народами, это вернется снова к Израилю, к еврейскому народу добром. Вот это Рафьеои тоже. И вот это вот границы между ближним и, и, и, и ближним и дальним, они как раз для Рафьеои мне кажется были своеобразными. Очень. Он, он сильно отличался, от, от многих и многих. Других. Спасибо ну, за внимание. Илья. Спасибо, ширковый, Илья. Шархов, Илья, Можно еще слово добавлю? Я вот э второй день плачу. Вот, и как бы и вот сейчас, когда слушал Илью, и Я э, сообразил, что вот, э, опять же, у нас э, мы говорим про Равайоля, мы тут же вспоминаем Равыцхака, потому что это две души, которые э, для нас, в принципе, одинаково э, родные. Так вот, э, вот я помню Равыцхаку, вот э, было такое чувство, очень сильное чувство, что мы осиротели что э, со своими проблемами тебе нету э, сейчас, куда идти, кому идти, кто тебя э, выслушает и, и поддержит. Вот, э, и я тогда очень сильно почувствовал, что на самом деле мы плачем не о нем, а плачем о себе, потому что каким он был в последнее время, как его сердце не тянуло, просто не тянуло. Вот, и как мы своими молитвами его возвращали на этот свет, как Рафиоль мучился с, с этой болезнью, вот, мы молились и за него, и фактически за себя, чтобы, чтобы он у нас был, чтобы нам было, кому позвонить, чтобы нам было, кому прийти. Uh, вот, uh, то есть все равно часть, какая-то частичка, большая, наверное, часть эгоизма была в наших молитвах. Вот, uh, хотя, конечно, и искренне хотели, чтобы ему было легче, и каждый день, конечно, молились. Вот. Ой, это правда или? Все правда или? Все правда. Мы говорим, и наше сердце говорит, это чувствуется. Надо писать, надо писать. Когда ушел род Ицхак, то я думал, кто напишет про него, то, что было между нами, между учениками, вот такое. напишу одну книжку с большой отрывкой и сказал ей, что вот нет никто не, не, не пишет про него. Он говорит, а ты пиши. Я говорю, что я, кто я такой? Или Люксембург может написать репер. кто я такой? А он говорит, а еще вот, ты пиши. И. Эта книга, кстати, я редактировал далее. Наш. Эта книга осталась пока, в принципе, единственной, где неформальной, неофициальной. Рав Йоэль, ну написать? Я на файл в Фейсбуке поместил, у меня был в моей книге о рабе Искаке есть перевод книги или статьи Рава Йоэля на русский язык и там предисловие это предисловие сегодня поместил на фейсбуке уже есть я вижу отзывы есть и реакции надо это богатство надо писать и не надо считать кто ты что ты поэт или там писатель или что каждый должен написать Написано, остается написанным а потом просто не можешь писать то, что я писал, написал пять книг, я благодарю Бога за подарок, который мне больше всего нужен. Сейчас не помнится многое, не пишется совершенно. Пока мы живы, пока мы дышим, дышим памятью. И араби надо писать. Араби, когда я говорю, это арабийская, как все это понимают. И арабийские надо писать. Не надо считаться, что кто ты, что ты, что есть умнее, есть более знаменитые, более значимые. Это не так. Каждый должен свою душу выжить, чтобы вы в добрый час. Пишите о наших вчителях, дорогих, оставивших нах временно. Но ведь это не так. Я не знаю, как с а с он же не оставил нас. Не оставил. Каждый, который задумает что-то делать, думает, а что бы сказал, а как бы сделать? А что бы сказал, когда я в Даркутске, и за него говорили? Воспоминания, пишите. Еще раз повторяю, у меня есть документы, у меня есть его живые уроки Равы Йойна, живые уроки с 92-го года. Представьте себе, что это значит. И каждый может иметь их все, как, как и угодно для общей пользования. Лежат у меня. Но у меня будет состав дойти до жизни с удовольствием. Но ведь тоже предел, когда я уйду, все это пропадет пропадом. Останется компьютер, который знает по-русски только моя жена и все. Обращаюсь с просьбой. Давайте используем материал. Да, да, надо писать, надо писать, надо писать. Я написал в Facebook вчера чуть-чуть о Рави поставил фотографию. Я и... комментарии читал, ты мои? Да, да, я видел. И там э, я хотел сказать, что уже там, 400 человек, 400 лайков только у меня. И 100 человек это э, перепостили, поставили у себя. И то есть уже где-то порядка 500 или более человек написали Барух Даяна и Мет и всякие другие... То есть люди, которые знали его. Да, некоторые воспоминания тоже очень интересные, короткие. Так что... Такое молодец ты единственный, кто делал Я был у него в больнице тоже, в, в Адасе, когда он болел недолго. И а, он не мог говорить, но он меня узнал, он был очень рад. И я не мог там долго сидеть, потому что там сидел Раф. Э, Раф как раз э, батальон на и около него. И поэтому мне дали пять минут, чтобы идти, посидеть у него. И... Габнохум Куров тоже написал о нем вот, в комментариях вот, к этому посту, как он был, как он у него сидел два часа уже когда два дня назад, когда он шары и, и Раф почти не мог говорить, но он хотел прочесть э -э, Барри. Нет, он не терял ни минуты. Я постараюсь в это воскресенье, то есть я бейт-медраж свой в это воскресенье посвящу памяти Рава Йоле, вот, Ну и поделюсь там и своими воспоминаниями ты запиши то, что ты говоришь. То, то, что ты сегодня говорил, это очень ценно. И то, что ты будешь говорить, это очень ценно. Запиши это, а, а, запиши это на магнитофон, а потом, чтобы потом мы из этого что-то сделать, написать это на бумаге. Я это проговорю и больше в воскресенье на Бэтмидраше и Постараюсь сесть написать тоже. Добрый час. Благодарю всех участников. Большое спасибо. шаба шалом. Сегодня молиться не Все время был старым Юэлем. И он был сыном со мной. И не только я. Когда-то в нашем Бетклистере, в его старший сын Ицхак был Габаем, главным Габаем, несколько лет, давно был. Все помнили, когда раб Ицхак, Йоэль, пришел к своему сыну, к рабу Ицхаку, Габаю, я попросил, чтобы он дал урок у меня дома. Он пришел, дал урок дома. Собрался полный дом, набился людей. Полный дом набился людей. Просто стоять негде было. Там уже в коридоре стояли. Я говорю, он говорил, я говорю смотри, как люди хотят. Он говорит, а ты откроешь по-русски. Вот с этого момента у нас открылась группа на русском языке. Граф Гольденберг, Диханой Браха, Исхах, возглавлял тогда. Эта группа была, где были Парашар лим для детей. И это продолжалось долго-долго-долго, пока не наступила эра то вируса, коронавируса. Он был человек дела. Он говорит, возьми меня, пошли в полк, открой это. Я говорю, кто я такой? А ты открой, кто ты? Он считал, что каждый человек это все давал это ощущать другому. В моем случае он 3-4 раза в жизни перевернул меня жизнь. Шаббат шалом. Доброй памяти нашего учителя, чтобы он оставался с нами. Шаббат шалом. Давайте только дадим слово Абнеру. У него есть какая-то замечательная гематрия в Илюне Шама в שלום, תקשטוי החצרס קזץ תבוד פסוק גידים תעשה לך על ארבעה קלפות כוסותיך אשר תקעשה בה רבין אל קנה, פה כנבוא לבות על בנים על שלישים ועל רבנים לסונאי, עושה חסד תורז'י רבין, את תרץ הקנניה, חיטי, המורי, הפריזייבוסי והגרגשי לתת. תורז'י רבין, אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכים מצווה. רותי ציטרי, החצר סקזאץ. גידים ניגידים תעס על <עוד> ארבע כנפות кусотеха как цицит написан в нашей парашеке. А, это равно название глазу главы этого? Нет. равен к дошим ла ют кей вак И Я вот паук идим таселах alбаотку сокаба. То вот это вместе равно 340. И вот этикватория сказал Ravin тоже 340 Даров те. Ну, заканчиваем да да да да да я еще хотел спросить, когда Равью Эйудовы дали следующую медитацию? погнал Слава Гедаля, с Мишей и с группой здесь, но группа отделяется уже. Шабат, шалом, шабат, шабат. Шабат, шалом. Шабар, шалом. Это закончил,